О, чувак, а ты кермет? А где ты кермети? это уходишь, нет? Так чё с тобой, неделю? Нужно спасти от веков счастливого ванния. Типа, не Спасибо, звездный мальчик. Я рад, что я здесь жив. И такие забавные вещи. Мой каждомский долг, как керамид поливной, съесть этот крем и не умереть с надеждой. это Какой согласный положение? Который любого случая, мне пройдёт ничего. Я так одногрён, так одногрён, так, так, так, так, так, так, так отжимайся, на ты меня. Ты... Иди, Иди. <звук> <звук> Делиться. Это было потрясающее! это еще раз и ваши органы становятся неотличимы от звезды теперь я забыл о том что было раньше Сейчас скоро придумал Звездный клоун, я получу за партии Рэдди! А, это У бег плохой! Ну мне это на трюк! Ха-ха! Будь-будь ладенушку! маленький, как меня вас назвать! Что И знаешь, что найдешь мне матрас? Тесняйся, а так как кузнецы кит Игрышка. Увлекайтесь, вы, вы женщина, и вы используете круг своих родителей, чтобы победить вас. и с помощью руль я ты Умирать с тебя Кермен Это не просьба предмету, у меня есть сильное желание, Свердэт. Я тут сейчас этого помощи существования. Ч возьми, возьмите, пора на самом деле вернуться. Ты ты на самом деле. Ах ты, это Ханс! Бентак. Фу. Слушай, Кермит сейчас идет. Ну, ты не победил лягушку еще.